Друзья, всех приветствую на своем канале. В этом видео мы будем продолжать тему по LED освещению моего автомобиля. Приехали, точнее доехали ко мне вот такие вот две посылочки. Если вы смотрели мое первое видео по летоосвещению салона, то там я заказывал 4 лампочки. Две поставил сюда, плафоны. Одну лампочку поставил сюда. И четвертая у меня перегорела, так как я ее нечаянно замкнул. Она предназначалась для подсветки багажника. Соответственно, я дозаказал еще две штуки. И здесь у нас в пакете еще лежат лампочки. И сейчас я вам покажу, для чего они нужны. Так, посылки я вскрыл. В одной из них, вот про которую я вам говорил, здесь лежат лампочки ауксита. Это для подсветки номерного знака. Многие скажут, что это колхоз тюнинг. Ну, возможно, я с вами соглашусь, но все-таки хочу поставить, посмотреть, как будет. Все-таки интереснее, когда подсвечивается именно лет лампочками, а не обычными лампами накаливания. Ну и здесь у нас вот такие вот две лампочки лежат светодиодные, которые я вот прошлый раз заказывал. Это, кстати, самый маленький по размеру, 31 миллиметр. Если вы будете заказывать на автомобиль Kia Rio 4, то заказывайте именно такие. А больше, соответственно, они не подойдут. Потому что есть у меня... Сейчас покажу вам. Знакомый заказывал для Subaru Forester. Здесь... 41 миллиметр. Мм. Кстати, она ему тоже не подошла. И смотрите, как они отличаются по размеру. Хотя в руководстве у него было почему-то написано, что именно 41. Чип светодиода стоит абсолютно такой же, как и на маленькой лампочке. Один в один. Здесь, здесь, если присмотреться, то там три светодиода. И здесь тоже 3. Ну, в общем, не суть. Еще есть вот такая же лампочка, только размер у нее 36 миллиметров, и она тоже не подошла ему. Соответственно, в наш автомобиль Kerry у 4 тоже не подойдет. Так что, друзья, смотрите какие именно для вашего автомобиля подходят, и заказывайте правильные. Одна у меня получается пойдет в багажник, одна будет про запас. И, соответственно, поставим а, на подсветку номера вот эти две лампочки. Возможно, они еще куда-то подойдут. А, я посмотрю, может быть, еще куда-то их можно будет поставить. Здесь в комплекте 10 штук. Так, на коробке Маден больше Никаких обозначений нету. Пойдемте ставить лампочку, в подсветку багажника. Уже попытка номер два. Кстати, друзья, сейчас использую новый петличный микрофон. Должно быть, со звуком все нормально. Поэтому напишите в комментариях: звук стал лучше или хуже. Итак, значит, вот наш плафон, обычная лампочка желтого цвета вытаскивается плафон очень легко я в принципе показывал в прошлом видео поэтому сейчас я вытащу лампочку поставлю светодиодную и проверим все лампочку я поставил давайте проверим открываем багажник так и вот так вот у нас светит лампочка довольно таки ярко но все равно давайте Посмотрим уже, как будет светить она, когда стемнеет. Вместе, соответственно, с подсветкой номерного знака. И уже посмотрим. Для подсветки номера нам необходимо будет снять вот эти вот плафоны. Снимается они очень легко. Здесь получается, отщелкиваем язычок и вытягиваем на себя. С этой стороны я уже снял. Здесь у нас... Вот такая вот лампочка. Сейчас мы ее вытащим. Вот. Цоколь W5W. Сейчас я сниму вторую, поставим обе лампочки и посмотрим уже, как будет. Лампочки вот так вот лежат в пакетике. 10 штук в комплекте. Давайте откроем, посмотрим поближе. Итак, вот она сама лампочка. Вот чип светодиодный. И с другой стороны такое же. Так, давайте сейчас попробуем поставим все это дело и посмотрим как это будет работать. Обе лампочки я воткнул. Плафон еще пока не ставил. Давайте сразу проверим как они светят. Включаем габариты. И проверяем Так Светят обе Значит, все правильно подключено. Сейчас я поставлю все это дело в плафоны И поставлю все на место И уже проверим, когда стемнеет Итак, друзья, на улице стемнело Давайте проверять, как светят наши светодиодные лампы Давайте начнем с багажника Открываем багажник Вот видно уже подсветку и вот, друзья, вот такой вот цвет. Я считаю, что очень яркий по сравнению с обычной лампой накаливания. По крайней мере, все видно. Ночью можно найти все что угодно в багажнике. Ну и давайте проверим подсветку номерного знака. Сейчас включим габариты. Так есть проверяем вот так вот друзья смотрится я считаю что очень даже интересно если вот так вот смотреть сзади вообще классно смотрится свет хороший яркий кто-то скажет как я и говорил что это колхоз тюнинг возможно но как говорится каждому свое на вкус и цвет мне лично нравится Лампочки яркие, смотрится интересно. Также еще, друзья, в планах поменять в передней оптике поставить LED-лампы ближнего и дальнего света. И также еще противотуманные фары. То есть, со, совместно вот со светодиодными ходовыми огнями, я думаю, смотреться будет очень прикольно. Потому что, ну... Сами понимаете, что то есть, дневные ходовые огни, вот эти ДХО светодиодные, все-таки будут лучше смотреться, если будут также стоять LED-лампы. И да, друзья, LED-лампы в линзе очень будут хорошо светить. Намного лучше, чем в рефлекторе. СТГ будет четкое, но это уже будет совсем другое видео. Также буду заказывать лампы. Пока не буду говорить где, это будет не на AliExpress точно. Ну а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось. Добавляйтесь в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Впереди еще много интересного. Ну а на этом у меня все, друзья. Всем удачи на дорогах, всем пока.